Рою лежни, ребятки. Вот уже второй. Вот третий. Вот четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Видели за раз сколько? Десять штук. Вот одиннадцатый штук. Вот двенадцатый маленький двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, видели ребятишки, семнадцатый, восемнадцатый, лежит, всем привет, Продам вот такой череп брат. на доске, Интересно. Пишите в примере. Вид красиво висит на стенке. Здесь еще планирую написать надписи. Здесь будет надпись?